She got you Боль. Неважно, полный липт листой Ламит красный алкоголь. В мире со скрипом, Наружу с опаской. В сером бреду безопасная сказка Раз не умею Но сможет помочь Тем, кто не верит Прописана ночь под артеялом Ждет монстр под кроватью Голки и клыки